Добрый день, это labs.org.ru ЕГЭ. Решаем третье задание из контрольного варианта номер один экзаменационной работы 2018 года под редакцией Крылова и Ушакова. Это тренажер ЕГЭ. Между населенными пунктами A, B, C, D и F построены дороги, протяженность которых приведена в таблице. Вот у нас есть таблица. Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Б. То есть у нас есть пункт А и Б oh, и Ф, прошу прощения. Да? То есть у нас A, B, C, D и e, F. Uh, вот в этой табличке это у нас такая смежная матрица. У нас представлены связи да, связи между этими пунктами. То есть, можно сказать, что между А и А и Б у нас uh, протяженность 7. Между A и C протяженность 3. И так далее. То есть э, везде на пересечении этих столбцов и строк указана протяженность. Если ее нету, значения если нет, соответственно, эти дороги не пересекаются. А нам нужно найти кратчайшее расстояние между A и F. Да? То есть нужно, э, разными, э, выбирая разный путь э, от разных точек, от точки до точки, от вершины до вершины, мы должны продвинуться из A до F. Сделаем эту задачу при помощи дерева. Посмотрите, вот у нас будет дерево, оно будет достаточно большое, потому что таблица большая, значений много. Нам нужно перебрать все варианты, то есть движение от A до F, разными-разными путями, разными маршрутами. Поэтому <coughs> дерево будет достаточно большим, то есть нужен большой лист бумаги. Итак, у нас есть A, это вершина, начнем с нее. Мы двигаемся с A до F. То есть мы рисуем нашу A. Дальше у нас какой э, вариант? У нас есть движение до B и движение до C. Вот мы должны их отобразить. То есть до B. На ребрах, на вид вях этого дерева будем э, сразу писать результаты величины. Да? То есть здесь у нас 7. 7 чего-то, километров, наверное. До C у нас 3. C. Дальше. От B у нас варианты, смотрим, какие. До A мы возвращаться не будем. То есть, если у нас в этой ветке уже есть какая-то буква, мы ее не повторяем. То есть, в этой ветке мы пришли из A, поэтому мы не будем делать движение до A. Но у нас есть до C и до D. До C у нас в этой веточке нету C, поэтому мы должны ее нарисовать. А, C, D и e, и e, e, да, 3. C. Делаем до Си, вот так напишем, да, чтобы у нас было место и. и. Си, Ди, и, и. Итак, до Си я вот здесь сверху напишу. У нас получается 2, да, на пересечении двоечка, плюс 7. Сразу будем результат писать. 2 плюс 7, 9, 9. До Ди у нас 4 плюс 7, 11, до D 11. И до I у нас 1. Соответственно, будет 7 плюс 1 8. Тут, здесь 8. Итак, 9, 11, 8. Это у нас пока получается вот по этой большой ветке. Дальше у нас C. C у нас до A нам нет смысла возвращаться. Мы оттуда пришли. B, D и e, F. То есть здесь у нас много вариантов. Напишем их. B и F. И прорисуем значение каждого из них, протяженность. То есть из C до B у нас получается 2, соответственно, 3 плюс 2 5. Здесь у нас 5. Из C до D у нас 7, плюс 3 10. 10. 10. До «и» у нас 5, 5 плюс 3, 8. И до «f» у нас 9, 9 плюс 3, 12. Здесь уже все, мы пришли, так «f» у нас получилось 12. То есть здесь подчеркнем, что мы дошли, и у нас 12 число. То есть если мы будем ориентироваться по этому числу, то что мы можем сказать про вот эту веточку d? что, в принципе, ее можно дальше не рассматривать. 11 от D до F у нас 3, то есть больше 12. Нам, а нам нужно определить кратчайший путь, кратчайший путь. Соответственно, нам уже D не подойдет, потому что оно будет больше, чем 12. И мы тут что? мы просто три точки нарисуем, что мы здесь уже закрыли этот путь. Мы его дальше не рассматриваем. Ну, на всякий случай посмотрим от C. Куда мы можем двигаться от C мы можем двигаться до B, нам не нужно, у нас в этой ветке есть B да? дальше D и и F везде у нас больше 7, 5, 9 то есть явно будет тут у нас 9 результат да. явно будет больше 12 даже если мы возьмем число 5 поэтому мы эту веточку тоже рассматривать не будем Поставим тут три точки и подчеркнем. Что касается И. Вот здесь у нас последнее число было 8. Да, результат. От И мы можем двигаться в b, Нам не нужно. У нас уже было. Мы оттуда пришли. Си у нас в этой веточке, вот в этой, да? Вот в этой у нас не было Си. Поэтому можно рассмотреть. Из И в Си у нас число 5. И у нас 8 плюс 5 будет... 13, То есть больше, чем нужно. Но есть еще веточка до D. Да, всего лишь 2. Давайте ее на всякий случай пропишем. Ну, до F у нас получается 8 плюс 7 больше. Да? То есть мы ну, на всякий случай напишем. давайте. То есть до D и до F. Остальное нас не интересует. Мы уже рассмотрели. То есть у нас тут будет D и будет F. F. До d у нас получилось из i до d 2. 8 плюс 2 — 10. То есть пока здесь 10. Хороший результат. И из i до f — 7. 7 плюс 8 — у нас 15. 15 уже больше. Да? То есть здесь мы дошли до конца, но больше, чем 12. Мы даже его выделять не будем. Просмотрим дальше вот эту веточку. Из D мы можем куда попасть? Нам нужно, чтобы было не больше двух, да, чтобы мы не перещеголяли вот эту 12 циферку. Из D мы можем попасть в I. Это будет 2 ровно, да. А можем сразу в F. Но в любом случае мы будем больше, чем 12. Да? Вот тут будет ровно 12, но мы еще не дошли до F. А здесь будет 13. Соответственно, мы тоже можем не прописывать их, просто написать три точки и закрыть. То есть больше, чем 12 у нас все равно получается. Давайте рассматривать вот эту веточку. У нас тут B. Последнее из B мы можем попасть в A нам не нужно, в C нам не нужно, мы оттуда пришли, в D и в I. То есть 4 и 1. Да? Пишем их. Здесь у нас будет D. Здесь у нас будет И. Здесь у нас 4 по этой веточке. 4 плюс 5, 9. А здесь 1 по этой веточке. То есть 1 плюс 5, 6. Дальше рассмотрим вот эту веточку. Потом продолжим эту. Итак, у нас Ди и результат пока 10. Из Ди мы можем попасть в Би. Это будет уже 14, больше нам не надо, да, Си это будет 7, тоже больше, чем нужно. И e, это будет 12, но мы еще не дошли, тоже много, да, и в любом случае у нас все варианты больше, чем 12. Поэтому мы тут просто напишем 3 точечки и закроем эту ветку. Вот эту веточку рассмотрим из И. E куда мы можем двигаться, учитывая, что последний результат у нас здесь 8. Из И мы можем двигаться в Б. Можем. Почему? Потому что э, вроде бы мы двигаемся назад по, по буквам, судя. Но у нас в этой ветке не было Б. А, С, И. Поэтому мы можем написать Б. Здесь напишем Б. И у нас там результат от i до b единичка всего лишь. 1 плюс 8, 9 будет. В итоге 9. Дальше, куда мы можем из i двигаться? В си Но у нас уже получится 13. 5 плюс 8, 13. И в d. В давайте запишем, потому что у нас достаточно маленькое число. Получится 10 пока, Да. А, то есть 2 там у нас, соответственно, 8 плюс 2, 10. 10. Итак, у нас вот эти два варианта остались, и вот эти два варианта. Они все на одном уровне дерева находятся. Но это нам не важно, на каком уровне. Нам важно дойти до F. Итак, из D мы двигаться можем куда? Учитывая, что последний результат 9, в B мы оттуда пришли, в C это много, в И это будет 11, но мы еще не дошли до f, поэтому нет смысла рассматривать уже 11, а мы еще не дошли до f. Да? Нам нужно не больше 12. И прям в f мы можем попасть, если прибавим 3. Давайте его запишем, но, ну, собственно говоря, это будет 12. 3 плюс 9, 12, поэтому мы закроем, но это такое же число, как и здесь. Вот здесь из «и», куда мы можем двигаться, учитывая, что последнее число 6. Из «и» в Б не нам не надо, мы оттуда пришли. В «си» можем двигаться, да, это число 5 будет, то есть уже 11, но мы явно из «си» за один шаг, ну, 11 это меньше, но это не, не, кос, не последняя наша точка, не пункт назначения, поэтому не будем его писать. В D, из И в Д это всего лишь 2. Давайте запишем. В Д у нас будет 2, 2 плюс 6, 8. И э, прямо мы можем попасть в F, прибавив 7, но это будет 13, поэтому не рассматриваем. Да? Дальше вот эту веточку из B, учитывая, что последняя 9. В A нам не нужно, мы приходили оттуда. В C у нас что получается? Из B в C, у нас на веточке есть C. Видите, вот оно здесь. То есть у нас получается, как кольцо получится, если мы его напишем. Поэтому не берем в C. Из B в D мы можем взять, но 9 плюс 4 уже будет больше. И из B в I e это 1, 10. Да, ну давайте напишем. И... 9 плюс 1, 10. И у нас остается рассмотреть здесь D, здесь вариант, да, и с D, куда мы можем двигаться. В B можем двигаться, это плюс 4, но это будет больше. 10 плюс 4 нам даст уже 14. В C тоже много, в I e 10 плюс 2, 12, то есть это уже как результат наш, да, До F, поэтому не пишем. И плюс 3, 13, то есть в любом случае больше. То есть мы здесь ничего не рассматриваем, пишем три точки и закрываем эту ветку. У нас остались две э, веточки. Из D, куда мы можем попасть? Из D мы можем попасть в, Если мы берем B, у нас на этой ветке уже B была. Не рассматриваем. С много. 8 плюс 7 получается уже больше, чем 12. В И 2. Вот здесь, смотрите, ну мы пришли из И. Мы пришли из И, поэтому мы ее не берем. Но мы можем попасть сразу в F. 8 плюс 3 получается 11. Итак, в F у нас от D до F 3. 8 плюс 3 – 11. Мы получили значение, которое меньше, чем вот это. Да? То есть мы его обводим. Нас оно интересует. Но на всякий случай еще рассмотрим вот это. Из И куда мы можем попасть? В b мы оттуда пришли, нам не нужно рассматривать. Это слишком много, потому что последнее у нас число 10. В d можем попасть, но это будет 12. И всем нам тоже не подходит. То есть здесь нам тоже уже ничего не подходит. И получается, что до f мы дошли таким путем. Самым коротким путем. a, c... B и e, D F, ну, на всякий случай напишем, хотя этого не требуется в задаче, но мы а, напишем, чтобы было понятнее. A B, ой, прошу прощения, C, да? C B и e, D и F и мы добрались сюда. Число у нас 11. Это кратчайший путь. То есть это результат данной задачи. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.